здравствуйте всем у нас еженедельный прямой эфир буду отвечать на все ваши вопросы и на этот раз мы решили сделать его как тематическим как бы да это получается я буду отвечать на ваши вопросы и плюс мы хотели бы поднять тему именно земли почему потому что сейчас у нас стоит очень актуальный вопрос мы готовы входить в инвест проект это вы в общем у людей у кого может быть у вас есть своя земля или э, вы где-то знаете где есть земля которую можно арендовать но у вас нет денег например э, построить мойку или поставить мойку мы готовы э, софинансировать мы готовы войти с вами в долю и вместе с вами поднимать проекты такие как там, мойки самообслуживания плюс там что-то еще дополнительно может быть будет открываться на этих э, объектах вот для чего мы решили именно тему земли смотрите к нам обращаются люди, у которых уже есть земля, к примеру, и они говорят, я готов сдать землю, точнее 50 на 50 работать. Смотрите, сразу вас предупрежу, мы не работаем просто, например, у вас есть только земля, вы нам ее предоставляете, мы в результате строим там мойку, ставим оборудование, полностью запускаем мойку и работаем 50 на 50. Нет, конечно, нам это не интересно. Объясню почему. Аренда земли, она идет, это сразу отвечу на вопрос, аренда земли идет где-то от там 60 70 тысяч там до 200 там 250 тысяч за участок и поэтому нам не вы нам выгоднее платить аренду за этот участок чем брать человека в 50 на 50 если он только предоставляет нам землю вот в общем, что хотел сказать, если у вас есть земля и вы хотите работать 50 на 50, то с вас это я сразу отвечаю на тот вопрос, который нам задают каждый день. Это бывает ну, в день, два или три вопроса, обязательно бывает именно а, об этом. Вот. Так что а, если у вас есть земля и вы готовы построиться, а дальше уже мы приезжаем и устанавливаем полностью, запускаем вашу мойку. Дальше мы берем весь маркетинговый пакет на себя. Мы знаем, как раскрутить любую мойку, мы знаем, как сделать так, чтобы количество клиентов там никогда не уменьшалось, там всегда была она забита и приносила хорошую прибыль. Поэтому мы берем на себя установку оборудования, мы берем на себя дальнейшее обеспечение правильной работы вашей мойки и обеспечение маркетинговой, вот так скажем, маркетинговое ведения, не знаю, этой мойки, как правильно сказать, в общем. Вот, это первое. Второе, если вдруг у вас есть земля, где-то по соседству, рядом, там, или кто-то вы знаете, что сдает землю, мы готовы э, вам э, сделать какой-нибудь там, я не знаю, магарыч или еще что-то. Ну, в общем, можем договориться, да, если вы знаете, что есть земля, она сдаётся, находится рядом с вами, сдается в аренду. И э, мы готовы за хорошую посреднический там я не знаю вам аван... в общем <с> вам оплатить как посреднику так не понял вопрос она индивидуально не правда смотрите в жилом если это жилой массив конечно это намного лучше чем это где-то промзона вот у нас есть объекты которые открыты в промзонах там конечно трафик поменьше и людей заезжают меньше если это жилой массив то люди перед работой там после работы поэтому конечно в идеале если это жилой массив то это вообще супер и обязательно, чтобы вы понимали, если вы э, находите какой-то участок, там должны быть коммуникации. Э, может быть, что там не будет канализации, скорее всего, очень много сейчас участков, где, которые нам предлагают, но там нет канализации. Тут, конечно, будет все посложнее и будет э, какая-то часть прибыли уходить именно на вывоз вот этой вот воды, э, но... Такие участки мы тоже готовы рассмотреть. В идеале, конечно, чтобы этот участок был с газом, с водой, с электричеством, с канализацией. И это был объект придорожного сервиса. Так, горячее цинкование металла сколько стоит? Так, но это надо смотреть, там нет определенной цены, вот столько стоит горячее оцинкование. Это вы обращаетесь к нам, вы говорите, что именно нужно оцинковать, сколько постов или какой материал у вас. Это мы же сами не оцинкуем, мы, мы являемся такими посредниками. Или мы готовы вам сделать а, готовый уже продукт, например, вы говорите по вашим чертежам, сделать вам готовый продукт, оцинковать его и продать его вам. Поэтому это все нужно обсуждать. Так я же построил на своей земле оборудование нужно оборудование только почему-то наш не устроил объясню еще такой момент критерий например что касается северного кавказа к огромному нашему тоже сожалению, не везде на Северном Кавказе, даже если это хорошее место, нельзя, не везде можно поставить мойку самообслуждаем. Не везде это рентабельно. Почему? Особенно если это... Да, я сам из Дагестана, и э, к сожалению, например, в Дагестане это уже не так рентабельно, не так выгодно поставить мойку самообслуждаем. Поэтому такие регионы, как Дагестан, Чечня мы не рассматриваем, Гушете мы не рассматриваем. Мы рассматриваем это центральная Россия и дальше все вплоть до Владивостока. Абсолютно без разницы. Слышал, туалет на мойке не всегда разрешает поставить. Ну, это, наверное, связано с конвизатором. Не знаю, я первый раз про это слышу. 90% клиентов наших, которых есть мойка самообслуживания, у них есть там туалет. На крайняк можно туда поставить биотуалет. Я думаю, никто вам не запретит это сделать. Так, привет вам с Краснодара. Да, вам тоже привет. Так, вы в роли инвесторов выступаете. Да, мы выступаем в роли инвесторов. Мы готовы инвестировать в ваш проект, мы готовы строиться с вами вместе, мы готовы э, помогать оформить юридические вот эти объекты, если вдруг у вас что-то не получается. Но это только в том случае, если мы заходим как инвестора в ваш проект. Если мы не заходим как инвестора в ваш проект, просто заниматься документацией, сейчас мы не занимаемся этим. Почему? Потому что это очень сложная работа, и которая требует... Всего, ну, всего моего времени, так сказать, да, и то, не только моего и вообще нашей команды. Поэтому это очень сложно, мы, мы пытались это сделать, это очень сложно. Мы беремся только за те проекты, за, в которые сами входим, как инвесторы. Так, да, привет. Что выгоднее брать в аренду или выкупать землю? Ну, конечно, это надо смотреть, где, как. Есть регионы еще, ну такой маленький лайфхак, это тем, кто еще не открыл мойку самообслуживания, и планирует это сделать. Например, в регионе вы можете даже у государства взять э, место под 6-постовую мойку. Я знаю, у меня есть такие кейсы, когда участок под 6-постовую мойку можно взять там, за 30-50 за тысяч рублей. Купить такой участок у государства. Есть такие. Э, и люди делают так. Ну, правда, там очень много геморроя с документами, со всеми делами. Но сделать такое можно. Если у вас грамотный, хороший специалист... Он может вам в этом помочь и может... Я видел такие участки, которые упали буквально за копейки, а этот участок реально на вес золота и приносит хозяину там очень хорошую прибыль, там до... от 500 там, и до 1,5 миллионов в месяц чистой прибыли. Да, хотел... казалось бы, да, слишком что-то сказочное, но на самом деле такие есть. Так, сельхоз земля подходит для строительства мойки. Нет, сельхоз земля, конечно, не подходит, там нужно все переделать, документы и... Вот сельхоз назначение, если объект, то там вообще тяжело, и вот я знаю, это. просто по земле я немного, не на много вопросов смогу ответить, к сожалению, потому что документацией я занимаюсь, я почти не занимаюсь, и вот так, наверное, правильно будет сказать, я практически этим не занимаюсь, это не мое направление, пока я в это направление не уходил, сейчас, может быть, чуть позже, когда мы здесь... Все уже организуем в цеху и будет работать все как часы, тогда уже следующим моим шагом это будет заниматься именно вот, именно это направление я буду развивать, скорее всего. Так, что, на что антириться при выборе участка? При выборе участка ориентируйтесь, чтобы рядом желательно, чтобы не было куча моек, потому что вот сейчас уже есть много регионов, где очень много моек на одной улице, к примеру, там, да? Это там, первое, второе, это, конечно, первая линии дорог, э, коммуникации, чтобы там были, и чтобы разрешенное использование это было там э, объект там придорожный сервис, там, что-нибудь такое, да, и назначение а, Так, лучше всего участок с выездом на трассу или тупиковый. Если честно, там вообще без разницы. Если участок находится в хорошем месте, там без разницы. Вообще в идеале, конечно, это сквозная. Но э, я вам так скажу, умные люди, кто уже давно в этом бизнесе что они делают они не строят сейчас сквозные мойки самообслуживания они делают мойки да она сквозная но с обоих сторон они делают воротины большие такие не ролеты немного неудобно можно сделать если легкие ворота то да это можно сделать а так обычно делают раздвижные воротины когда вы одну тянете вторая открывается для удобства клиентов или легкие есть такие ролеты но они легкая конструкция абсолютно она за секунду буквально поднимается это не металлические какие-то пластины да а это вот именно какой-то там пластиковый я не знаю там что это из чего это состоит в общем но они моментально закручиваются в общем моментально сыграются и это очень удобно для чего это делается потому что в любом случае мы живем в стране которая холодной да там еще в дагестане в Чечне, там, я не знаю, в Ставропольском крае, да, там бывает тепло, но у нас был случай вот в прошлом году в Кисловодске, когда долбануло минус 17, и в результате замерзло все оборудование, когда мы клиенту говорили, что, дружище, ты поставил слишком, у тебя, а у него стены были просто из металлопрофиля, без, без утепления, они сами строили, и мы сто раз их предупредили, прежде чем запускали объект, мы предупредили, мы сказали, смотрите, вам нужно обязательно утеплить вашу мойку. Иначе все замерзнет. Они говорят, да нет, все нормально, мы же на юге находимся, все отлично, пацаны, там вообще не переживайте, это все мы берем на себя. Результат минус 17, как назло. Я не знаю, может быть, конечно, мы накаркали, там я не знаю, что произошло, но в любом случае наше дело, мы же хотим сделать хорошо, мы же хотим сделать, чтобы у вас все работало отлично, чтобы вы остались довольны нашим продуктом, понимаете? А, и поэтому мы стараемся предупредить вот все вот эти мелочи, учитывать и заранее все предупреждать, обо всем предупреждать. Вот так вот. Поэтому, если вы строите, во-первых, обязательно техническая комната, она должна быть теплая. Обязательно, ну, желательно, чтобы вы сделали все-таки закрытые боксы, чтобы спереди и сзади они, клетки мог заехать, закрыть за собой ворота, выехать, тоже закрыть за собой ворота. Или они там сами будут у вас закрываться. В общем, все организовать можно. Кстати, мы можем подключить. Если нужно, там, если вы какие-то автоматические ролеты поставите там, или еще что-то, наши инженеры могут сделать так, чтобы это все работало совместно. Чтобы э, при въезде, например, открывались ворота, при выезде они закрывались. Там, ну, все и такое. Ну, я тоже, привет. Ушакова, привет. Так, тут уже все, общуха пошла. Какие коммуникации должны быть на участке для открытия МСО? Ну, этот, на этот вопрос я, наверное, тоже тысячу раз отвечал. Но скажу еще раз. Это канализация. О чем речь, простите. Давайте про канализацию, потом о чем речь, еще раз вам скажу, о чем я говорю вообще. Так. Что должно быть? Это должна быть канализация, электричество. Электричество вообще должно быть обязательно. У меня есть объекты, когда не было у клиента вообще электричества. Если ставить там генератор, это будет вообще он дорого. Поэтому электричество, канализация, вода, газ желательно, ну, можно там использовать или пилетные, или дизельные котлы какими то разные, там, да, или там газгольдер поставить, или еще что-нибудь. Вот. Что касается э, коммуникации, я думаю, там, ну, если нужно, тоже там отдельный, прямо у нас есть слайды такие, где все написано, сколько по киловаттам должно быть на каждом посту, э, сколько воды входящей должно быть разрешено, и там, да, количество. В общем, все это можно тоже э, расписать, отправить вам такую специальную, расписанную, я не знаю, анкету, как это сказать. Вот. Вот так вот. Что еще? Ну, давайте, если у кого-то есть вопросы, а, о чем говорили, вот здесь спрашивали. Мы говорим о том, что мы готовы инвестировать в ваши проекты. Если у вас есть земля или вы знаете, где есть земля поблизости, в хорошем месте, мы готовы за хороший могорыщ э, взять, рассмотреть ваши варианты. Если он нам подойдет, то вы получаете от нас хороший бонус. Вот. Так, от чего лопается шланг от воска? Это происходит часто и от чего это происходит, чем может быть причина? как можно это исправить а, так смотрите как можно это исправить скорее всего этого мы эту проблему решили у нас тоже была такая проблема мы тоже со всем сталкиваемся и тоже пытаемся все решить а, что мы сделали мы просто поставили обратный клапан на входе в вот магистраль низкого давления вы сначала ставите обратные э, клапана и в них уже всовываете шланг от воска и от пены что, почему они лопаются? В основном потому, что когда магистраль низкого давления, в любом случае насос низкого давления создает какое-то давление в магистрале, и это давление начинает сопротивляться с давлением из вашей ульки или секи, или без разницы, какой у вас там дозатор стоит. И вот из-за этого он начинает лопаться там еще что-то. Поэтому ставьте вот такие вот обратные клапана, это вот спасет вашу ситуацию. Тоже, и кстати, у нас был такой пост, это я специально попросил, потому что несколько наших клиентов, у них была одна и та же проблема, я, мы кстати сделаем пост обязательно про сгоревший пылесос, это про ту тему, которую мы постоянно во всех наших прямых эфирах рассказываем, что произошло у клиента, они просто не мыли эти фильтра на пылесосы, а они просто их там продували и ставили на место, в результате все вот эти поры в, самой, в самом фильтре, они просто забились, и турбины загорелись. И мы прям закинем вам видео, чтобы вы это посмотрели. Огромная вам просьба, когда вы покупаете пылесосную станцию, мы всегда говорим об этом, но клиенты думают, что мы навязываем специально, когда мы им предлагаем купить дополнительные фильтра. на самом деле они, мы их продаем, чтобы у вас же потом меньше было головника. Поэтому покупайте пылесосную станцию, берите обязательно дополнительные фильтры, они стоят недорого, там 2-3 тысячи рублей, 2,5 тысячи рублей, не знаю и решается проблема вообще очень легко просто каждые два дня кстати каждые два дня мойте пылесосный мешок вот так лучше брать сразу большой участок чтобы можно было достроить потом посты или два два небольших конечно лучше брать наверное большой участок почему потому что сейчас помимо того что вы ставите там мойку самообслуживания многие наши клиенты расширяют как сказать расширяют дополнительные услуги, которые они могут предоставить клиентам. Это там шиномонтаж может быть, это там, я не знаю, там какое-нибудь кафе маленькое, небольшое кафе, там, я не знаю. Ну, вот, в общем, вот такие вот штуки, да, какой-то. Поэтому там может быть СТОшку какой-то, один-два поста, там, кто вот есть клиент, который 4 поста сделал СТО, поэтому если вы берете участок конечно если есть у вас возможность берите участок побольше, сейчас еще в россии есть очень много участков под мойки самообслуживания, которые подходят под мойки самообслуживания и придорожный сервис. Поэтому, если берете, берите с запасом, поставите нам шиномонтаж, поставьте. Чем больше у вас будет услуг и вы будете предоставлять клиентам, тем э, больше э, людей будет заезжать, соответственно, к вам на мойку. Но обязательно следите за тем, чтобы у вас было хорошее, качественное оборудование. Это не про то, что я вам пытаюсь сейчас продать, а про то, что э, клиенты все-таки это оценивают. Если это плохая пена, если это там, слабое давление, если э, постоянная грязь в боксах, там, в постах, то, конечно, клиенты будут недовольны и в результате они не будут заезжать к вам на мойку. Так, когда планируют мобильное приложение, вот это моя прям головная боль, если честно, вот это мобильное приложение, я думал, что это будет намного проще, но все, кто нас смотрит, все, кто уже с нами работает, я вас, я вам так скажу, у нас сейчас работают суперкрутейшие инженера, которые целыми днями, они вот сейчас здесь сидят, и они еще часа три, наверное, здесь просидят, это вообще фанатики своего дела, вот они вот сейчас прям покраснели, ну, один, по крайней мере, точно, второй вышел. Вот, и я вам вот прям обещаю, что с такими людьми, с таким, с таким коллективом мы сделаем не просто там будет и мобильное приложение, и это будет супер крутой продукт, потому что мы постоянно сейчас работаем над улучшением. И это 100%, я вам обещаю, это будет лучший продукт на рынке по соотношению цена-качество. Это миллион процентов, даже я вам больше скажу. Сейчас много клиентов к нам, которые обращаются. Это клиенты, у которых уже стоит оборудование других фирм. Это ну, какие-то крутые европейские фирмы, которые они считают, что это вообще это вау. Да? И сейчас мы им показали, что все-таки мы можем сделать и даже лучше, чем делают, предлагают им. В общем, конечно, да, есть у нас тоже какие-то косяки. Конечно, где-то мы что-то не дорабатываем. Конечно, не без этого. Но поверьте, мы реально работаем. И сейчас все наши усилия... Все наше время уходит именно на то, чтобы сделать самый лучший продукт на рынке. И поверьте, мы это сделаем. Так, про мобильное. Как найти землю на севере Питера, Красногвардейском районе. Но это, конечно, вообще, вы, это жесткий, конечно, вопрос. Это, это ну, наверное, это лучше, в первую очередь, мы поняли, что это лучше всего обращаться к кадастровикам в вашем районе, регионе. Там, да? Вы просто подходите в администрацию, или кадастровые конторы есть там, и вот у них есть вся информация про землю. Дальше это можно Росимущество можно обратиться, если вы хотите с государством поработать. Даже я вам так скажу, у кадастровиков или у Росимущества есть информация про землю, которая находится в руках частников и у которых есть коммуникации тоже на этой земле. Вот мы недавно, когда стали уже в этом направлении глубоко, глубже копать, мы вот эти вот штуки сами поняли, где вот можно искать. И вот, для меня то, что было самым недавно вот таким прям приятным сюрпризом, это когда клиент, которому мы запустили мойку три года назад, он сейчас обратился к нам, хотя честно скажу, он, а причем три года назад, соответственно, вы сами понимаете, что мы, я, а я только приехал сюда в Москву, и только мы начали какие-то объекты только что-то делать, а это был прям первый объект, который мы поставили, когда я приехал сюда в Москву. И а, клиент, позвонил мне и говорит, он сам э, с Челябинской, он мне говорит, слушай, я хочу сейчас поставить, э, я у вас брал пятипостовую, и сейчас я хочу поставить 11-постовую мойку. Он приезжает к нам в вторник или в среду, и это было для меня охрененно приятным сюрпризом. Э, Все-таки с Поверьте, вот реально, если на рынке сейчас есть что-то что хорошее, качественное, оно уже есть у нас в работе. И да, конечно, какие-то сюрпризы, они случаются, и не всегда они приятные, но мы стараемся сделать так, чтобы все вот эти косяки как-то выявлять их и устранять, и сделать так, чтобы в дальнейшем у вас не было проблем. Что мы делаем, вот так скажу, это будет... что конкретно мы делаем, это сервис, который вы уже давно с достоинством оценили, это люди у нас, которые всегда на телефоне, которые всегда почти круглосуточно ответят вам на любой вопрос, что касается нашего оборудования. Вот. Это в первую очередь. Плюс мы, отправка у нас моментально осуществляется, доставка вообще в любой регион России. И если нужно, даже мы за свой счет отправляем клиентам какие-то там запчасти. Так... Какое должно быть целевое назначение участка под МСО? Это должно быть пробное назначение, участок, придорожный сервис, обслуживания автомобилей. Ну вот, вот, что такое. Так, скажите, пожалуйста, сколько на 4 поста должно быть септик? Ну, на 4 поста у нас есть клиент, который уже сделал, но он сделал прям 60-кубовый септик сделал. Ну, смотрите, чтобы вы понимали еще раз. Кстати, про септик тоже скажу, уже говорил не раз, если вы его делаете, ни в коем случае не делайте в нем дырки, чтобы есть, вода э, уходила куда-нибудь в землю, там, да, ни в коем случае такого не делайте. Почему? Потому что мойка самообслуживания это очень много воды. И если вы такое сделаете, или ваша же мойка поплывет через какое-то время, или какое-нибудь здание рядом может поплыть, или вы можете, у вас может там рядом образоваться какое-нибудь озеро. Поэтому ни в коем случае не делайте такое, это очень опасно. И если какой-нибудь Росприводнадзор или санпедстанция это увидит или узнает, что вы так сделали, вас могут очень сильно оштрафовать на очень большую сумму. Поэтому, если вы делаете, сделайте хорошие накопительные там, обычно это покупают какие-нибудь там цистерны, вагонов, там вот эти вот цистерны огромные, обычно бушные их покупают, закапывают и туда все стекается. Потом приезжает машина, и даже чаще всего клиенты сами покупают вот эти машины, потому что они недорогие, старые какие зилки зелки, га газы всякие, вот, и сами выкачивают. Эту. Надеюсь, эфир был для вас полезным. Если есть какие-то вопросы, отвечай, ну, задавайте, задавайте под любым из наших постов, я все вопросы эти вижу, я обязательно на них отвечу. И если вдруг вам что-то стало непонятно, можете или позвонить нашим менеджерам, если тема, кстати, тоже по земле для вас актуальна, мы сейчас сделаем такой опросник какой-нибудь в сториз или там деньги еще сделаем опросник, если это реально будет актуально для всех, то мы пригласим а, какой-нибудь супер который ответит на все ваши вопросы. Все, всем всего хорошего, много денег, счастья и самое главное здоровье в наше время сейчас с этим прям всего хорошего.